15 мая 2019 года сегодня, и сегодня Лагус и Квиорт. День предстоит не очень-то простой, настроение будет скакать из позитива в негатив, активность, возможно, будет сменяться резкой апатией. Это две противоположные по стихии руны, и они будут вынуждать вас то гореть яростным пламенем, то быть ласковым, как струя теплой воды». Смотрите, чтобы она не выкипела. Сегодня стоит очень хорошо контролировать не только свои слова, но и мысли, чтобы не разрушить то, что имеете. Прислушайтесь к интуиции, потому что ее советы понадобятся вам как никогда, и постарайтесь не наломать дров. В семье и в любви огонь, и вода взрыв страстей. Взаимоотношения сегодня или будут слишком напряженными, или наоборот, подарят всю полноту любви и страсти. Все зависит только от вас. Новые знакомства хоть немного рискованы, но точно уж будут незабываемыми. Если вы действительно ищете свою половинку, возможно, половинка будет полной вашей противоположностью, что тоже неплохо. Вперед к судьбе и будь что будет. Что касается финансов, надо быть повнимательнее со своими ценностями. Сегодня великий риск не сохранить то, что имеете или вложить все, и это может сгореть. Если вы в очередной раз пропустите звоночек от внутреннего голоса, то все может обернуться немного печально. Либо не рискуйте сегодня, либо доверяйте интуиции, если вы умеете ее слушать, и она выведет вас к правильному решению. Вот такой непростой сегодня день. Напоминаю, что с 20 мая начинается алмазный маг это второй этап курса ямак прокачка силы мага сенсорика и многое другое кто хотел на эти прокачки не пропустите потому что этот курс в этом году возможно будет не скоро не раньше осени точно поэтому не пропустите до встречи друзья в следующем дне буду рада вашим замечаниям по поводу моих прогнозов и конечно же очень радует ваши лайки